Здравствуйте, дорогие друзья. Я Александра Бонина, и сегодня я хочу ответить на вопрос, который часто мне задают мои подписчики, мои читатели. А не менее пальцев рук. Что с этим делать? Иногда приходят такие вопросы. Вот у меня иногда появляется онемение, допустим, мизинца или указательного пальца. Какую мышцу тренировать, с какими мышцами работать, что вообще с этим делать. Дело в том, что если происходит онемение пальцев рук, это говорит о том, да и не только пальцев, но вообще кисти, например, или предплечья, это говорит о том, что все идет от шейного отдела позвоночника. Смотрите, дело в том, что именно из шейного отдела позвоночника выходят нервные сплетения и нервные волокна, которые у нас идут к плечам, к плечевым суставам, затем по плечам, к локтевым, по предплечам и полностью до кисти и до пальцев. Поэтому, если вдруг в шейном отделе позвоночника происходит ущемление этих нервных корешков, то... Вот это ущемление как раз таки будет передаваться полностью по плечам, по рукам и доходить до кистей. Поэтому оно может проявляться в виде онемения а пальцев рук, онемения а определенной области кисти или, например, проявляться плечо-лопаточным периартрозом. То есть... Когда происходит ущемление нерва, то нормально, не передаются уже нервные импульсы и нарушается трофика по нервным волокнам уже к рукам и к пальцам. Поэтому, если вдруг есть такие симптомы, допустим, онемение какого-то пальца, кисти, допустим, по ночам, либо утром, либо вдруг днем появляется, это говорит о том, что у вас задействован шейный отдел позвоночник И, скорее всего, есть шейный остеохондроз. Поэтому, для того, чтобы с этим справиться, вам нужно работать шейным отделом позвоночника. Какие ваши действия? Здесь будет комплексный подход. Во-первых, это основное. Это лечебная гимнастика. Специальные упражнения, причем начинать с самых простых, с изометрических, самых безопасных. И затем добавлять уже другие виды упражнений, там динамические, растяжки и так далее. Затем это массаж. Затем также можно использовать ортопедические приспособления, такие как воротник, например, и так далее. Для того, чтобы подробно узнать все вот эти моменты, все эти этапы и вообще узнать, как правильно лечить шейный остеохондроз и все вот эти ущемления, которые будут проявляться на руках, на пальцах, вы сможете узнать, если перейдете по ссылке, которую видите сейчас на экране. Когда вы перейдете по ней, то вы сможете подписаться на мои бесплатные обучающие материалы по лечению шейного именно остеохондроза. То, что как раз вам нужно, если вдруг у вас есть а не менее э, пальцев или вообще допустим, определенной области руки, либо это проблемы с плечевым суставом, которые идут именно от шейного отдела позвоночника. Ну что ж, надеюсь, я ответила на этот вопрос. Подписывайтесь на мои материалы и узнавайте намного больше практической информации. На связи была Александра Бонина. Оставайтесь здоровыми и счастливыми. Пока!